Всем привет! С вами Крыши Дэй. И сегодня мы в прозрачный слайм будем мешать желтые ингредиенты. Да. А что это такое? Это все желтого цвета. Что именно? Это детский крем! Еще детский крем. Это что это такое? Это... Косметика. Желтый слайм. А это... Золотистые такие вот. Блестинки, Дарина. Да, да Что еще у нас тут? Э, пайетки Папа, я узнал, что это, это золото Золотишко? Да Это золотая пыль Тоже косметика Тени, туши, лак Тоже косметика Помада, смотрите И да. слайм, еще один слайм Такой прозрачный, желтого цвета да. А это что такое? Это скраб Скраб? О, с И скраб в общем, все, что связано с косметикой, слаймом и э, лак, вот, да, это и для ногтей, и это, это, это и кремом. Крем. Короче, все, что связано с косметикой и слаймами, все будет желтого цвета именно в этом прозрачном слайме. Итак. Итак погнали. Ариночка, представь, абсолютно несовместимые э, жидкостя будут в этом слайме. То есть это лак для ногтей который так просто в руки не возьмешь, потом будешь долго отмываться. Помада, и вот это все мы сейчас намешаем, и посмотрим, оно будет желтого цвета, и какую консистенцию оно будет иметь. Ладно, давай начнем. Давай, мне уже интересно и любопытно. Еще с хочу... чего начнем? Давай с блесок. Давай. Блесочки. По, по всей площади, давай, по всему вот этому. Блестки, я обожаю блески. Кто обожает блески, как и я. Ставьте лайк. Скажи, пап, как будто золото. Так. Вот у нас такой mm, слайм. Класс. Такой густой. Он практически как холодец. Но это так надо. Это задумано так. Смотрите, не, как настоящее золото. У меня есть идея, что я добавлю следующее. Да? Что? Не хватает крема. Крема, действительно. Надо, чтобы были мягенькие, нежные ручки. Добавляй весь крем туда, выливай. Не стесняйся. И все, мне подним. Арина, он белый! <связывая> ну ладно, пусть Лайка будет белый, да? да? Осветлим желтый цвет. Да. Белый всегда осветляет цвета, да, да Арина? Да. У меня есть еще предположение, что лак... Смотри, делает... мне уже нравится этот слайм. <связывая> Смотри, учуку, какой прикольный. Ноготки да. подкрасим, да, слайм? Да. Делаем маникюр слайма. Да, <связывая> мне кажется, все. Угу. О, фу, ой, запашок какой. Ой, лак ядерный такой, терно-ядерный. Да. Так, помогай, Арина. Кельси, я хочу добавить из Давай, добавляй. Ручку, пап Давай, высыпай Ну, ну не весь надо Весь? Не стесняйся Мне а -а -а. интересно, какой у нас будет слайм Я хочу какой-то эксклюзивный, необычный слайм Я тоже Слайм это, это химия Смеш, Это совмеш, смешание нескольких веществ А если мы... Добавим какие-то вещества, которые еще не раскрыты учеными. А вдруг, может быть, слайм поменяется по типу. И мы откроем новый слайм, который Баба, еще никогда мир не видал. ты сейчас пощупал. Он такой приятный. Но я не буду щупать там лак для ногтей. Рина, смотри, что у нас получается. Вау. Какой я... красивый ядерный желтый цвет, а да? А я открыла... Э... Помаду? Да, помаду. Она... Ладно, давай Давай я... добавим немножечко помадки в наш супчик. Я хочу добавить блесточки. Вот Арина, такие. давай добавляем. Так. И не забудь помешать. Помешиваем. Я хочу уголок. Э, С вами становится очень э, Ну теперь я там. Я уголки хочу. Хорошо. Понял? А я думаю, надо будет добавить э, вот такой, вот такие блестинки. А я в такие. Давай, давай вместе так. Предурчим с новым годом всех. Папа, как красиво! Да, золото будет. Давай, давай на эту помаду. Давай, -да как -да, прикольно. Добавили немножечко бальзама Я буду. Он ядерного желтого цвета И он хорошо красит наш слайм да Ринка, что у тебя в руках? Хайлайтер О, Прикольно такой, как шоколадка Как батончик давай, и давай, Да. Давай, давай как то Давай, сейчас секундочку Как суши берем Оп, как отчикали, да, ножничками О, Ты все высунула, да? Давай еще раз, подожди Вместе, стой. Ты пластик что да? Давай, помогай. Аринка, а смотри, фузы! Откуда? Может быть, реакцию какую-то вступил на слайм? Да. Ой, Ой он лопает. сдулся, да? Давай еще помешаем. Давай. Слушай, а мы случайно бомбу не сделали. Я не знаю. Как ты считаешь? Мне кажется, сделано. Вау. Папа, зря ты сейчас его не трогаешь. Ладно. Если вы поставите лайк, я попробую этот слайм руками и скажу. Ты Невзирая поспирай. на опасность. Потому что здесь лак, здесь куча химии. И это уже это уже действительно стрёмненько этот слайм брать в руки. Но он прикольный. Он, он знаешь, он как резина и в то резина. Да. А ты знаешь, что Если там интересно? Я всю помаду носила, пола да? ну, Только не красть себе губы <рис> <рис> Арина, а, а пахнет он классно Ой, смотрите, пузырь, он опять в реакцию Сейчас, наверное, что-то -что рванет, да? Это <рис> не бомба, оно вскипает Ты чувствуешь, как оно шевелится, Арина? Оно выливается, смотри, смотри, оно тянется <рис> Куда? <рис> Арина, куда? В общем, у нас а -а -а. такое прикольное Получился слайм. И вот такие у нас одни руки Наш слайм наконец-то готов. С вами был... Крошик Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. И что нам теперь с ним делать? Я не знаю, но... Здесь все липкое, и оно не отмывается. Каждый сам за себя. <Owner>